Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос одного из наших подписчиков. Вопрос следующий. Очень часто на торгах можно встретить имущество с обременением. Иногда это ипотека. Стоит ли вообще рассматривать такие объекты? Стоит ли их покупать? И в случае, если мы все-таки участвуем в торгах по таким объектам, то как снимается обременение, что нужно сделать? Давайте разбираться. Во-первых, действительно, да, на торгах практически в 90% случаев по объекту вы можете увидеть обременения. И если это торги по банкротству, это абсолютная норма, потому что это связано с долгами предыдущего собственника банкрота. Другой вопрос, снимаются ли эти обременения и стоит ли откидывать объекты, которые все-таки находятся под какими-то арестами, залогами и так далее. Поскольку это норма, да, то в 90% случаев обременение снимаются автоматически после того, когда вы становитесь победителем в этих торгах. Но если вы видите какой-то объект, особенно если это ипотека, вам необходимо обратиться к конкурсному управляющему и запросить информацию, сохранится ли данное обременение после того, когда вы станете победителем в торгах и новым собственником этого имущества. И вам стоит идти на торги только в том случае, если вам подтвердили, что обременение будет снято. Также вы сразу можете уточнить всю процедуру снятия этого обременения, что необходимо будет от вас, какие сроки и так далее. Здесь очень важно понять ситуацию по конкретным торгам, по конкретному объекту. Я желаю вам приобретать только выгодные объекты, Обязательно проверяйте объекты до того, когда вы подаете документы на участие в торгах. Желаю вам отличной выгоды. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Я с удовольствием вам помогу. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!